Прогуливаясь сейчас по Бродвею, я поймал себя на мысли, что мне достаточно было полдня прогуляться по Нью-Йорку, чтобы понять, как расположены улицы, что за движение. В общем, ориентироваться на самом деле в этом городе очень просто. Мне даже кажется, могу ошибаться, что... Даже легче, чем в Москве. Здесь все улицы идут вот прямо так и поперек. И везде написано Onway, допустим. Один путь, одна ну, в одну сторону движения, Onway в другое движение. Все улицы спускаются вниз Манхэттена на уменьшение. В общем, стриты все эти. Вначале пишется номер здания, потом номер улицы. Допустим, One, Wall Стрит там. Понятный, да? В общем, все это очень очень просто. А, уже работает ну, на автоматизм Ну и можно посмотреть, вот какой бродвей. Он длинный. Я сейчас так и даже никого нету. Не просят меня все. И дальше будет пешеходная зона. А я сейчас Наверное, типа, пойду. Так, нахожусь опять на в Макдональдсе, только уже днем, не на завтраке, а на обычном. А, в общем, на Бортвее, что хочу сказать. В общем, я заказал а, вот такой вот битмак, потом а, гамбургер обычный. Просто хотел попробовать. картошку фри и соус, ну, с колой. А, что касается колы, у них такие же вот сзади аппараты стоят. Вот, ребята классные а, теперь можно подходить и набирать и, тут и с какими то бедочками, термосами набирают а и уходят в общем, как в Бургер-Хинге, я не знаю, может в Москве уже тоже но в Рязани по крайней мере никаких аппаратов не видел а, что касается еды а, в общем мне говорили, что типа, в России вкуснее чем в Америке и я наверное соглашусь с этим, потому что буты ну, реально от одного укуса превращаются из такую вот в такую. То есть здесь сами булки даже они какие-то ну не такие. Ну и, может другая мука, может другое что-то, может у нас какие-то стандарты более серьезные. Ну э, в общем-то, вот это вот то, что я мне 8-12 долларов, и это второй минус Америки, потому что. Э, вот за вот этот набор э, в России, ну, не знаю, рублей 350 я заплатил, наверное, максимум. А, Причем это комбо и плюс гармбурги. Здесь я, получается, 13 долларов я заплатил, э, сколько это, 600, ну, рублей 750-800, наверное, да. Да, вот так В общем, намного дорого, мальчик ходит. Э, ну и, наверное, больше я в Макдональдс не пойду. В Америке будут другие еще места пробовать. задачу поставился и задачу выполнил. Не ходить сюда. А еще говорили, что типа в Макдональдс. I don't know. То uh, uh, uh, есть... Чуть -чуть. Просил сказал, что у Это вот они пришли с улицы, набрали все базы и все. И, короче говоря, в чем я остановился? В общем, нифига не будет Ходят все. Мы сейчас то, что видим. никто не разделяет Макдональдс, Макдональдс, хотя еще не был в Бургер Кинге. Когда побываю в Бургер Кинге, тогда могу сравнить. Ну что? пойдем дальше гулять так сейчас время пол пятого я с пол шестого о, с пол 6.30 я приехал на тайм сквер и по кругу обошел весь верхний манхэттен то есть сделал большой круг и сейчас возвращаюсь назад в на тайм сквер посмотреть еще что там вечером ну и прыгнуть потом в метро вот это театр а, шоу Тут, наверное, шоу логично вот вот они еще какие-то причем здесь высотка на высотке высоткой погоняет ну просто хотел заснять какой он вечерний бродвеи а, вообще ну, не знаю сегодня выходной день мне кажется даже может людей больше может быть я не знаю завтра в любом случае сюда приеду буду уже а, от середины вниз нижний Манхэттен смотреть таннеры вот но мне кажется в рабочее время может машин больше а людей чуть... сейчас люди могут погулять а в рабочее то время только на работу и все может я ошибаюсь я не знаю в общем в любом случае завтрашний день это покажет я дальше по Бродвею еще чуть чуть это разворачиваемся и видим что прям на бродвее можно заночевать вот спальное место книжечка лежит человек наверно образовывается сейчас наверно отошел просто ну а рядышком тут квадрокоптеры продают осмо что тут еще вот. тут все что связано наверное, с нью-йорком в том числе кевин кляйн и все остальное Тут цены 60 процентов скидка тут 10 процентов скидка вот. как они толстовки по 30 долларов в общем по 2000 рублей шмотки в общем здесь а это что-то какая-то а 49 99 Лавис. нравится мне как они как некоторые магазины украшают свои витрины это прям шедеврально кто-то вниз. С головой, ногами кверху вот Такая. Пиццу готовят, тесто замешивают. Там как сказка маленькая. Что это у нас за магазин? Висмас, ага. Нью-Йорк. А, тут все для Нового года как раз. Ну что, надо зайти, посмотреть. Ага новогодний нам магазин специально отдельный о шарик нью-йорк надо взять как бы только его довести сколько он стоит 16 долларов ⁇ -мо ⁇ это 1000 рублей даже чуть больше так, а что попроще? Вот, прям тяжелый, это точно довести можно. 23 доллара. Да. Цены здесь, конечно. Вон а он еще. Прям такие реалистичные. Интересно, где они произведены в другое дело? Неплохо Не написано. Сейчас где-нибудь, может, найдем тридцать долларов такие шарики домики есть даже вот такие вот вот тоже прям как живой супер даже черный красивый ну это все символика нью-йорка с флагом тоже очень любят с флагом даже паспорт такой типа паспорт можно повесить 25 долларов не фигово. Угу. Опа по тут всякие кто чем занимается можно подарить елочки Нью-йоркская такси. А это значит овечка Долли, наверное. А, нет. Дед вам Бабушка, дедушка. Дед, нет, это папа, мама, дедмом. Наверное. Ну тут, естественно, все эти всякие из мультиков. Тут тоже. Да, конечно, магазин все шикарный, цены понятно, что дорогие, но дорогие для кого? Наверное, для Нью-Йорка они приемлемы. У вот кола даже отдельно, прям витрина. Вот баночка 13, такая вот, 13 долларов стоит. Но это еще без налога там. Ага, тут напитки всякие, типа. животные, причем все такое реалистично достаточно, не просто какой-то уродливое, вот, а прям классно. О, какой святимчик. Вода что ли, он очень тяжелый, не подъемный. Привет. Беленькая, все. Я первый раз таком магазине. Я такого не видел никогда. Пойду еще тут. Ага. Вот она девочка, девочка. Yeah. Вот типа сладость. Yeah. <laughs> Ну, ну гирляндочки всякие. Тоже есть. Ну вот такой вот магазин. Если кому-то что-то понравилось, то ставьте лайк и приезжайте в Нью-Йорк. Ну что, друзья, вот и подходит к концу второй день. Моя 12-часовая прогулка по Манхэттену, по центральному Манхэттену и по наверное, все, южному, верхнему, точнее, Манхэттену. Я заканчиваю там же, где и начинал свое утро, а именно на Тайм-сквере. Я сюда вернулся. Сейчас здесь погуляю. Покажу вам, что вечером народу здесь очень и очень много. Вот. Я думаю, вы это, те, кто смотрели с самого начала, уже увидели. Вот он, вот, как все, здесь все светится. Все светится. Я даже не представляю, какие здесь мощности электричества. Но мне это, в принципе, и не надо, чтобы насладиться. <социт> Этой красотой. О, сзади там все так Тут, походу, начинается всякий шоу. Сейчас, этого с утра было не видно здесь кучу магазинчиков с символикой нью-йорк я так зашел в общем меньше 10 баксов здесь вообще ничего не продается то есть меньше 650 700 рублей здесь купить ничего ничего не возможно но даже в этих вот магазинах магнитики те там, по 5 по 7 баксов то есть, так, прилично согласитесь я, я в центральном парке смог купить магнитики по доллару Ну, может быть не такие но тоже реалистичные классные красивые вот. трансформеры ходят. в общем все что создала америка все здесь ходит двигается Маусы, и Микки Маусы, и Робокопы какие-нибудь, и... в общем, все. Народу очень много, все фоткаются. Ну, выдался хороший выходной день, круто. Кто-то потерял перчатку, может, может быть, кто-то найдет. Ну, напоследок давайте на 360 градусов Вид. все до завтра всем пока